Всем тем, для кого Великая Отечественная война стала частью жизни, здоровья и долголетия тем, кто с нами, и вечная память тем, кого уже нет. Дверь открытая в храм, снова свечи зажжем Светлой памяти тех, за кого мы живем Это свечи за тех, кто с войны не пришел Кто ценой своей жизни победу привел На российской земле и всех солдат Но с великой войны Назад. Это свечи за тех, кто дошел на, веры, на Кто вернулся с войны, Уопил вот, дочку и сына, кто ночами От боли ранений Но голодный страну из руин поднимал. Это свечи за тех, кто потом Поставляли под. Как руки не доставали, до мальчишек девчонок, что землю покали И на фронт, чтобы пыти с небери добавляли. Это свечи за тех, кто любили и ждали над казенными письмами, долго рыдали, И на фронт, что могли от себя отправляли, И на крупных плечах. Они ты удержали Это свечи за всех, за великих, за вас Кто страну от фашистского чудища спас Это свечи за тех, кто нам жизнь подарил Кто добру и от магии Нас детство учил Пока свечи горят Живет годик ваш, сквозь века неизменный пройдет и на мира на земле, что вы нам передали все смерти полки давно одни стали. Снова война на земле, день победы у нас вспыхнет небеса, лют и мы с памяти Хранил некто Родину спас Кто с небес высоты молча смотрит на нас Кто с небес высоты молча смотрит на нас Деньги вики пришел и победы порад Золотых балов шапки в небо глядят Зажжет В светлой памяти тех, за кого мы живем. В светлой памяти тех, за кого мы живем.